Ну, потому что руководитель этих Кадыровцев сам очень модный, он носит берцы от Прада. <с> Кстати, всегда интересно было, когда Эр Кадыров говорит на русском, это тяжело слушать психологически, а на чеченском он мысли выражает более слушабельно. Поверь мне, нет, если бы у тебя была возможность оценить его ä, владение чеченским языком, ты бы просто ахнул. Томсо, скажите, у вас есть вообще жизнь, своя жизнь? Столько лет вы занимаетесь блогерством, столько лет вы снимаете видеообращение для нас. Я просто надеюсь, что вы чем-то еще живете помимо этого. Да, у меня есть своя жизнь. Но она как бы не отдельная, она, ну, все параллельно проходит. И, значит, деятельность, и личная жизнь, все вот идет как-то параллельно. там про своего брата и суд, будущий над киллером, скажи что-нибудь. Так, кстати говоря, он уже не будущий, он уже идет сегодня, вчера он начался, в среду, по-моему. Уже первое заседание провели. Вообще намечено, по-моему, 30 с лишним заседаний. Короче, это очень такой длительный процесс, они его... Планируют закончить к концу года, но что-то мне подсказывает, что не уложатся они в этот план. Скорее всего, наверное, на следующий год перейдет этот процесс. Перед судом предстал житель Чеченской республики, значит, уроженец села Ведено, Валид Дадакаев который на протяжении уже, по-моему, 17, если я не ошибаюсь, лет проживал в Германии в статусе беженца. Но при этом активно, значит, ну, после получения видимо, документа, вида на жительство... Кстати, я не знаю, он имел статус беженца или гуманитарный, потому что в Германии есть два вот этих статуса... Скорее всего, он, наверное, имел гуманитарный, я так думаю, потому что он свободно ездил домой. И в последнее время говорят, что он больше времени проводил в Чечне. Ну и оказался он таким, значит, двойным агентом. Он, кстати, работал на немецкие спецслужбы, как оказалось. И параллельно работал еще и на российский. Имел прямую связь с двоюродным братом Рамзана Кадырова. И кто ему, собственно, и заказал убийство моего брата, и вот чем он хотел это все осуществить, на нанял киллера. Я об этом отдельный ролик снимал на моем канале, вы можете посмотреть все подробности этой темы. В общем, сейчас он предстал перед судом, и ему грозит, по-моему, от 3 до 15 лет по двум обвинениям. Это значит обвинение в подготовке тяжкого преступления. И, значит, незаконное оборот оружия, так как у него был изъят пистолет с бушитьем. В общем, по этим двум статьям ему грозит вот это вот наказание. Ну и посмотрим, будем наблюдать за процессом, посмотрим, что с этого получится. Почему кадыровцы экипированы модно? Ну потому что руководитель этих кадыровцев сам очень модный, он носит берцы от Прада, поэтому подчиненные тоже модные. Он не модник, но у него есть своя стиль. Бывший гурон. Это правда, как на корове седло, если честно смотрелись. Ну, почему то так, <laughs> бывший гурон? По-моему, очень даже. <laughs> <laughs> Ладно, не буду. <laughs> Кстати, всегда интересно было, когда Эр Кадыров говорит на русском, это тяжело слушать психологически. А на чеченском он мысли выражает более слушабельно. Поверь мне, Нет. Если бы у тебя была возможность оценить его владение чеченским языком, ты бы просто ахнул. Кадыров, конечно, он не говорит нормально. Он, он постоянно что-то там блеет. И там ты пытаешься что-то уловить, что он там сказал. Вообще вот все обращают внимание на то, что он говорит там «дон-дон-дон». Но на самом деле вот это вот... Словосочетание – это два слова, да? Это словосочетание является с, с такими словами-паразитами в чеченском языке. И мы используем эти слова, когда говорим на чеченском в основном, для связки слов. Для чего это используется? Для чего нужна эта связка слов? Когда ты а, при формировании мыслей и при образовании этой мысли в слова, когда тебе нужна какая-то пауза, чтобы раз, что-то там, да, вот это мгновение тебе нужно, чтобы правильно построить эту свою речь. В этот момент ты используешь слово «паразит», которое тебе дает вот эту вот небольшую отсрочку для того, чтобы раз-раз в голове там что-то у тебя сформировалось. И вот обычно люди используют это не так часто. Да, они говорят, говорят но в какой-то момент они раз, берут эту паузу, такой, и используют «дон», и раз, пошли дальше, у них речь пошла. А у Кадырова этот процесс, у него ну, в связи с его интеллектуальными способностями очень сильно ограниченными, ему приходится более часто это использовать, потому что его мозгу нужно больше времени для формирования. И ему также это время нужно и когда он говорит на русском. Если бы он знал английский, то там тоже ему нужно было бы. Поэтому он, он везде засовывает эти слова-паразит, так как ему нужно побольше времени. Как слово вот, да, как слово вот, или там есть же... Короче, бывают такие слова. Чем, у тебя, чем больше вот времени тебе нужно на формирование какой-то своей мысли, тем больше ты используешь эти слова-паразиты. Ну, а почему ты не воевал, когда к тебе домой пришли российские солдаты, а убежал? Ну, возраст у меня был не, не подходящий для того, чтобы воевать. Я 85 -го года рождения, ты путем легких арифметических вычислений вычислении поймет, что как бы, я не мог э, воевать. Ну, плюс, есть еще там, особенности некоторые. Кто-то бывает там, в 14-15 лет такой скороспелый, бывает уже э, вполне такие, могут держать оружие в руках. А бывают люди, наоборот, которые по позже э, созревают. Вот я был из таких такой категории брат, слышал новость. Историка Хаджумурата Даного уволились с должности заместителя музея Тахогоди по доносу Ставропольского клуба ветеранов спецслужб. Говорят, что Даного сепаратист. Я, да, видел, следил за этой темой. А, ну да, я не знаю, что по этому поводу сказать. Ну, такая вот реальность не понравилась там каким-то ветеранам его деятельность то что он говорит хотя я не знаю что именно там им могло не понравиться какие-то он там якобы посещал мероприятия которые типа к сепаратизму там людей настраивают и так далее но к ним прислушались факт что к ним прислушались и это внезапно так знаете оказалось что какая-то общественная организация каких-то там ветеранов ну, в российской системе, тем, тем более на Кавказе, ну, имеет какое-то влияние, может написать письмо, и в результате этого могут каких-то людей значит, уволить. Ну, понятно, что если бы это был угодный власти человек, то по записке каких-то ветеранов его бы, конечно, не уволили. Он изначально был человек, который не сильно, наверное, был интересен дагестанской власти российской власти в Дагестане. Поэтому его, значит, уволили. <с> может ли чеченец жениться на лес Может. Конечно, может. Мусульманин может жениться на мусульманке.